Глава 22. Сосуд. Четвертая неделя июля. Весь тот день я пролежала на животе в своей камере. Меня страшно мучила жажда. Наконец пришел караульный, помог мне приподнять голову и дал напиться. Глаза у него были заплаканные, и он был один. Я заснула. Проснулась лишь поздно вечером, услышав шаги, вернее, почувствовав их щекой, прижатой к полу. Послышался голос, это был пристав, но я была в таком состоянии, что уже ничего не боялась. — Девочка, ты не бойся меня! Я попыталась взглянуть на него, но не смогла увидев лишь глиняный кувшинчик и блюдце, которые он поставил на пол. «Не шевелись, я все сделаю!» Продолжил он, бережно приподнимая мои волосы и отделяя их от засохшей массы крови и гноя, покрывавшей спину. Потом я почувствовала, как его пальцы отделяют от воспаленной кожи обрывки платья. «Сейчас будет больно, приготовься! Ничего не поделаешь, это нужно, я умею!» Сбивчиво проговорил он. Я знаю, как надо, как лечить. Он стал поливать мне спину, остро пахнущей жидкостью. Это была тростниковая водка, которая обжигала, как огонь, но у меня не было сил даже кричать. Затем пристав взял блюдце и стал медленно накладывать на мои рубцы что-то холодное. Такое холодное, как лед на вершинах моих родных гор, распространяющее аромат сандалового дерева и свежего масла. Закончив, он прикрыл мне спину куском чистой белой ткани, встал и снова взял в руки кувшин. Вскоре я услышала бульканью Он выливал остатки водки в дырку в стене, служившую отхожим местом. Потом его шаги стали удаляться. Я спокойно заснула, и мои раны начали заживать. Комендант снова появился лишь на третий день. Первым делом он заглянул ко мне в камеру, где я сидела на полу. И спросил, достаточно ли я поправила, чтобы дойти до кабинета и поговорить. Я молча кивнула. Он сел за стол, я устроилась напротив, с трудом выпрямив спину. Сделав вид, что не заметил, комендант начал. «Ну что ж, я еще немного поразмышлял о тех идеях, и...» Он осекся, встретившись со мной взглядом. «Вы думаете, господин комендант, что мы сможем так вот просто все забыть и двинуться дальше?» Его лицо налилось краской, он потупился. Наступила неловкая пауза. — Да, конечно, я очень сожалею, что ударил тебя. Через некоторое время наши глаза снова встретились и я отвернулась к окну. — Дело не в том, что вы меня ударили, — медленно проговорила я, собираясь с мыслями. — Главное не это. Я снова замолчала. «Дело не в вашей ошибке, их делает каждый ученик, на то он и ученик. В противном случае и учитель был не понадобился. Так что ошибки, подобные вашей, в порядке вещей, и настоящий учитель относится к ним спокойно. Нет, дело в другом». Я задумалась. Потом внезапно поняла. «Это ведь то, о чем говорит мастер в своей краткой книге. Другой способ – это попросить мастера о благословении». «Другой способ для чего?» – поднял брови комендант. «Другой способ достичь высших целей йоги. Как раз перед этими строками мастер Патанджали перечисляет некоторые способы достичь истинного счастья и физического совершенства. А потом вдруг он говорит, вы можете добиться того же самого, всего лишь попросив мастера о благословении». «Э, «Я думал, что мастер – это он?» – удивился комендант. «Разве существует какой-то другой?» Он говорит о том мастере, который есть у каждого ученика, о его собственном учителе. Я почувствовала, что в очередной раз задела гордость коменданта, а гордость ему было не занимать. Таковы, наверное, все способные ученики. И задача учителя в том, чтобы вытащить их гордость наружу, обработать хорошенько с помощью своей особенной дубинки и вложить обратно в сердце уже в виде здоровой уверенности. Этим мне и предстояло заняться. Брови коменданта вновь поползли кверху. «Ну, не знаю. Не думаю, что мог бы назвать тебя мастером, ведь ты же еще почти девочка». «Нет, конечно, я не мастер», — спокойно кивнула я, стараясь держать всплыхнувшие эмоции. Он удовлетворенно кивнул в ответ. «Но я... я ваш учитель». Он подозрительно прищурился, ожидая подвоха. Действовать следовало осторожно. «Ты меня учишь немного, это верно? Но только потому, что я сам попросил тебя и сам организовал эти, э, так скажем, встречи». Я с трудом заставила себя улыбнуться. Он даже не назвал их занятиями. «Выходит, то есть вы хотите сказать, что на самом деле главный здесь вы» потому что вы сами решили заниматься, а меня просто использовали для занятий, фактически наняли, так что я просто в каком-то смысле ваша служанка, а вовсе не учитель». В его глазах зажглись злые огоньки. Он молчал. Похоже, я попала в точку. «Вот в этом и есть главная проблема», – мягко сказала я, изо всех сил стараясь быть услышанной. «Видите ли, йога… йогу нельзя так изучить будь это даже какая-нибудь другая школа, моя школа, куда вы приходите и платите за уроки, вы никогда не овладеете йогой, а я, как бы ни старалась, не смогу вас обучить, пока вы не станете относиться ко мне как к учителю, то есть с уважением, с глубоким уважением. Я не хочу сказать, что учителя это некие совершенные существа, которым ученики должны слепо подчиняться. Каждый учитель всего лишь сосуд внутри которого находится нечто куда более высокое и прекрасное, чем его собственная личность. Вы знаете, что йога уходит своими корнями в далекие, очень далекие времена. Она существовала задолго до того, как мастер написал свою книгу. С тех пор эти знания передавались от учителя к ученику, переливаясь из сосуда в сосуд, в течение многих столетий. Они сохранялись не в книгах, а в живых людях, в словах, прикосновениях и мыслях, которыми те обменивались. Ни одна, даже самая лучшая книга на такое не способна. Значение книг огромное, они поистине бесценны, собирая в себе опыт, завоеванный за счет усилий и страданий, ошибок и открытий многих поколений. Так насколько же ценнее живые слова учителя. Что бы мы ни думали о нем, как о личности, какие бы слабости и недостатки в нем не видели. Он для нас — единственная дверь в сокровищницу живого опыта бесчисленного множества его предшественников. Каждый учитель, даже такой молодой и неопытный, как я, несет в себе знания, которые неизмеримо старше его самого. Мой сосуд наполнен тем же самым бесценным содержимым, которое когда-то влил в мастера Патанжали его собственный мастер, а он, в свою очередь, передал ученикам. В этом смысле я тоже мастер, ваш мастер потому что я вас учу. Комендант хотел что-то сказать, но я остановила его, подняв руку. Не поймите меня так, что я ваш наставник в религиозном смысле. Вы не должны мне кланяться, делать подношения и все такое прочее. Я лишь хочу сказать, что вы должны уважать меня. Уважать не ради меня, а ради себя самого, как, например, вы уважали бы доктора, который лечит вас всю вашу жизнь, начиная с младенческих пеленок. Так вот, когда пациент или ученик испытывает такого рода почтение или уважение к своему доктору или учителю, в какой бы области ни происходило обучение, в их отношениях возникает нечто особенное. Происходит настоящее чудо. Мастер называет это благословением. Вся энергия знаний и духовных ценностей, которые люди старательно накапливали из века в век, не давая угаснуть, передается следующему поколению и вспыхивает с новой силой. Вот тогда-то и происходит настоящее лечение. Йога начинает работать. В противном случае, если вы будете относиться ко мне так, как сейчас, я не говорю о той ошибке в моей камере, а об уважении ко мне как к учителю, вашему учителю, вы никогда не подниметесь на новый уровень. Однажды вы просто-напросто потеряете интерес к йоге и займетесь чем-нибудь другим, так и не почувствовав ее настоящих возможностей. Не говоря уже о... Я сделала паузу, давая возможность коменданту закончить самому. «Не говоря уже о моих подчиненных», — вздохнул он, опустив глаза. «Чью боль теперь стало еще труднее не замечать?» Сила правды и гордость отчаянно боролась в его душе. Я с волнением ждала, молясь в душе за победу светлых сил. Прошло несколько минут, которые показались мне вечностью. Наконец глаза его прояснились, и я поняла, что мы победили». Караульный, крикнул он. Дверь распахнулась, ввалившийся в нее караульный споткнулся и грохнулся на земь. Неловко поднявшись, он со смущенным видом отряхнул брюки. Господин, э, прошу прощения. Ничего страшного, пристав на месте. Так точно, господин. Э, Вообще-то он тут рядом за дверью, господин. Комендант раздраженно закатил глаза. Пусть войдет. Караульный и пристав почтительно подошли к столу. Пристав был абсолютно трезв, но далось это ему явно нелегко. Лицо побелело, руки дрожали. Он аккуратко и покосился на дубинку, стоявшую в углу. «Значит так, я... мне нужно кое-что сказать, и вы... Ну, в общем, я хочу объявить это сейчас, чтобы и вы тоже слышали». Застыв на месте, его подчиненные молча кивнули. У меня было впечатление, что за все время службы они впервые беседовали вот так, втроем. Итак, я хочу сказать, что... Э -э Судорожно сглотнув, он перевел дыхание, поднял голову, глядя то ли в потолок, то ли куда-то дальше. Потом, решившись, быстро проговорил. Я хочу сказать в вашем присутствии, что глубоко сожалею о том, что случилось в тот день, когда я когда я вышел из себя, и... Он снова запнулся. Я хорошо понимала, как ему трудно. И взял дубинку и ударил моего учителя. Главное было сказано, остальное пошло легче. Моего учителя... Э... Он резко остановился, поморщившись. Мне стало страшно. Я бросила взгляд на вытянувшихся в струнку подчиненных. Они тоже с опаской взглянули на меня. «Послушай». Выпалил комендант. «Послушай, я ведь даже не знаю твоего имени!» От неожиданности я даже не сразу ответила. «Ну, пятница...» «Да нет же!» Рассердился он. «Какой сегодня день я знаю? Имя? Как тебя зовут?» «То есть я хочу сказать...» Смущенно пробовал, я. «Это меня так зовут. Пятница...» Комендант понимающий, наморщил лоб. Потом до него наконец дошло. «Ах, вот она что!» «Ну ладно. В общем, вы поняли», — повернулся он к подчиненным. «Что я... Я извиняюсь. Извиняюсь перед пятницей, моим учителем!» Двое мужчин стояли, раскрыв рты от изумления. Обретя прежнюю уверенность, комендант заорал. «Эй вы! Вам что, делать нечего? По местам, живо! Кругом марш!» корульный пристав вывалились в дверь так же поспешно, как и вошли. Мы с комендантом занялись собиранием и отдаванием. А потом я назначила ему серию упражнений, которые должны были заставить его тело ныть не меньше, чем моё.